Ну что уважаемые друзья? Вот я маслов Николай Николаевич на участке Башкатовых. Вот произведен был посев. Посев уже был произведен не вовремя. Влаги не хватило. Всходов, похоже, не будет здесь. Вот такой вот ущерб резками техники, препятствия в работе. большие сложности. В Посев был уже не своевременно. Сорняки вот растут, а кукурузы посева не видно пока. Вот напрямую вот это подрыв экономической деятельности и хозяйства и собственников людей, и страны, и всего. Вот такая вот, вот. на сегодня у нас экономика несмотря на то что значит, люди правы только с судебными решениями вот этими и препятствием вот этой бандитской группировки вот уничтожена по сути дела экономика хозяйства